Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. И сегодня у нас второй заказ по 12 каталогу Faberlic. В этом заказе у меня снова краска Эксперт, Эксперт Color оттенок 8.1. У меня берет его м, знакомая постоянно, уже не первый раз. Ей очень нравится этот оттенок. Я уже много раз вам говорила про эту краску. Она стойкая, она не жжет волосы, ну, по крайней мере, не сильно их жжет. И цвет вымывается очень-очень долго, по сравнению даже с другими люксовыми красками и такими брендами, как L'Oréal и Круче. А мне есть чем сравнить, я пробовала и знаю, что говорю. Это у нас артикул 18043. И это пепельный блондин, светлый блондин пепельный. Это цвет, в который я красилась много-много месяцев, и вот последний раз я взяла 7.1. А в следующий раз хочу смешать два оттеночка 81 и 71, и будем с вами смотреть вместе, что из этого получится. В моем заказе шампунь Ботаника. Это у нас береза и репейное масло, шампунь бальзам 2 в 1, восстановление и защита. Я никогда не пользовалась шампунями «Ботаника». Девчонки, если вы их брали, расскажите, пожалуйста. У меня знакомые берут, и берут с превеликим удовольствием, и говорят, что им очень нравится. Но я привыкла как-то вот к такому салонному уходу, что Фаберлик, что в Эвен я беру в основном средства для волос из салонной серии. Если вам нравится шампунь, если он подходит волосам жёнам, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я тоже обязательно тогда его попробую. Артикул этого шампуня 2 в 1 8736. И запах... Ну, запах классный. Вот запах у них у всех мне нравится. У меня в заказике водный спрей освежитель воздуха антитабак. Артикул его 113.29. И он мне тоже очень-очень нравится. Я беру его частенько. А именно аромат. Знаете, он такой не надоедливый, Вот серединка. Вообще супер. А следующий буду брать. Тоже возьму себе, наверное, антитабак. прям вот он мне зашел и понравился. Так, артикул 113.29. Я вам, по-моему, сказала. Они у нас водные, они у нас безопасные. Помимо функции устранения запаха они несут еще и функцию увлажнения воздуха кто не пробовал советую присмотреть Петенки, в моем заказе аж шесть кусковых мыл и по моему здесь два одинаковых одно какое-то я брала себе какие-то из них я брала по акции при покупке трех сработает цена 36 или 39 рублей в общем они со скидкой консультанта за 30 рублей обошлись и какие-то два мыла я брала по распродаже остатки сладкие. там вообще за 20 рублей где-то они обошлись, по-моему, Майхани был у нас в остатке сладкий. Я не пользуюсь кусковым мылом, в принципе, уже много-много лет. Это у меня тоже заказали, и поэтому артикулы вам даже называть не буду, потому что, ну, открывать их тоже не буду. Майхани здесь, потом турецкая Ривьера, штрудель с мороженым из серии кафе. Так, облепиха я выбирал на свой вкус как бы мне знакомая доверилась облепиха бьюти кафе и вот э, ритма фламенко я сейчас открою и скажу вам ритма фламенко у нас артикул э, 8448. зачем я его себе одно взяла я не знаю Вот захотелось мне и пахнет здорово кстати кусочки такие классные смотрите когда раньше такая форма была, гладенькая, такой мыльца. Ну, не знаю, может быть, на кухню в мыльницу, в принципе, положу мыть руки, потому что пахнет здорово, прям какими-то фруктиками и цветочками. Здесь у нас нарисована фуксии, цветы мандарина. Ну, вот да, есть какая-то кислиночка, вы знаете, хотя цветы мандарина навряд ли кисло пахнут, но она есть. Аромат вообще классный, если он будет оставаться на руках после помывки, то здорово. Вот такие два парфюмерные дезодоранта у меня заказали тоже. Знакомая просила сладенькие а, дейзики по акции, и мы выбрали с ней beauty Кафе и Феста Девита. beauty Кафе я знаю, как пахнет. Здесь есть нотки пиона, но он немножко такой унисекс, и больше даже, ну, на мой взгляд, в сторону мужского. вот Поэтому я брала его... 3501 артикул. Он у меня стоит, по-моему, еще даже недопользованный. Ну, раза два, наверное, пшикнулось. Больше как-то не хочется. Феста Девита 3515. Я ни разу не пробовала этот аромат. Ой, вы знаете, прикольный. Что-то знакомое до боли. Нотки даже не могу понять, какие, но он классный, реально классный. С бьюти-кафе даже не сравнить. Это сладкий аромат однозначно. но Здесь есть какая-то терпкость. Цветочный. Ну, здоровский. В общем, берите, пробуйте. Мне понравился. Я насколько не люблю сладкий аромат. Вот этот вот очень вкусненький. Быстро выветривается, правда, практически моментально, ну, это и понятно. Девчонки, еще у меня в заказе э, два продукта из серии Lancelot. Это у нас гель для бритья, артикул его 0538 и шампунь для всех типов волос 0536. У меня тоже это все заказали. Вот такой гель для бритья у нас был и не один. Я брала, по-моему, по распродаже сроков годности. И сама с удовольствием ими пользовалась, когда брилась ноги там и другие части тела. В принципе, нормальный гель, ничего особенного. Сказать, что после него прям нет раздражения, нет. Обычный гель, аромат линейки Ланселот мне нравится. Это, знаете, не такой вот мужественный, прям возрастной, а я бы даже сказала, какой-то легкий. Легкий аромат с цитрусовым подтоном, что ли, каким-то, с кислинкой. Но он интересный, он интересный. И много есть, я знаю, у него поклонников, но мы как-то сейчас больше прилюбили линейку «Восьмой элемент». Целых три бальзама у меня в заказе из серии «Ла Крем». Если вы успели, девчонки, вы видели, что они были в распродаже по срокам годности. Так, это у нас освежающий, изысканный уход с мятой молочными протеинами. А артикул 8671, если еще не разобрали, успевайте, потому что он мне очень понравился, реально. Насколько я не люблю всю линейку лакрем, настолько я люблю вот именно этот бальзам. Он здорово очень увлажняет волосики, и вот этот вот аромат мяты на волосах вообще здорово. Кажется, что ты вот прям волосы твои свежие-свежие, но аромат, девчонки, согласитесь, много все равно значит. Так, сейчас найдем с вами... Дату производства и посмотрим, сколько у него осталось срока. Девчонки, ну либо лыжи не едут, либо я. Я не нашла срок годности здесь. Написано 24 месяца с датой изготовления, указанной на упаковке. Нет бы хоть написали, где указано. Не знаю, может быть это где-то, где, где штрих-код. Вот я вам показываю упаковку. Здесь 200 миллилитров. Вот он. Еле-еле видный. На камере увидела. Так, 03-10-17. Два года до 10 -го месяца, 17 -го года. В принципе, еще почти два месяца. Нормально. Вполне себе продукт. Мне нравится его наносить Никак здесь написано, на 1-2 минуты, Зачем затем тщательно смойте водой. Я наношу все бальзамчики и масочки на чуть подсушенные волосы полотенцем. И а, минут на 5-10 бальзам точно, маску еще и того дольше, конечно, могу и час ходить и так далее. Тогда эффект не заставит себя ждать, он будет гораздо круче. Советую вам попробовать вот этот бальзам. В последнее время он часто встречается в распродажах, мне понравился. Для себя я взяла вот такой вот бальзам для стоп «Гладкие пяточки». Он у нас был в распродаже «Остатки сладких» где-то рублей, наверное, за 70. Малюсенький такой объемом 50 миллилитров. Вот до сюда его налито я вижу на свет. Артикул его 1661. Если кто пробовал, девчонки, напишите, пожалуйста, как вы применяете его? Может быть, на ночь, может быть, пакетики полиэтиленовые одеваете и какое-то время так ходите, чтобы размягчилось, или просто мажете содержит 30 процентов глицерина я не знаю зачем они это пишут глицерин не самый дорогой продукт и удачный чтобы писать его на упаковке на первом вод... на первом месте здесь вода на втором глицерин на третьем мочевина мочевина на третьем это хорошо потому что мочевина именно обладает э, размягчающим эффектом это я знаю точно так Дайте бальзам подсохнуть 5-10 минут. Для усиления эффекта используйте бальзам после ванночки для ног. Ну, тут написано, что просто нужно втирать. Ну, посмотрим. Буду по-всякому пробовать. И тоже отзыв свой, думаю, в ближайшем будущем оставлю, потому что здесь очень маленький объем. Но где-то я читала, что они были положительными. Буду пробовать, буду тестить и расскажу вам в пустых баночках. Вот такой небольшой заказик у меня повторный был по 12-му каталогу. Если вам видео понравилось и было полезным, обязательно ставьте лайк, пишите комментарии, с удовольствием их читаю. Ну а я с вами прощаюсь до следующих видео. Всем пока-пока!